До моря у нас здесь идти пешком 5 минут. Здесь же у нас железнодорожная станция. Самая главная фишка наших домиков, то что они продаются бесплатно. Стеклопакеты большие, панорамные. Со стеклопакета можно выйти вот сюда, выход на террасу, на маркизу, на навесик. Вместо того, чтобы купить квартиру, у вас есть возможность купить целый дом в центре Дагомыса. Приветящие, уважаемые друзья! Мы находимся на улице Фестивальная. Если быть конкретнее, мы находимся в Дагомысе. Дагомыс – это микрорайон города Сочи. Причем считается одним из лучших микрорайонов по причине того, что, во-первых, Дагомыс – он ровный. Здесь самые прекрасные пляжи. И в доказательстве того, что мы на улице фестивальная, показываю. Улица фестивальная. До моря у нас здесь идти пешком 5 минут. Здесь же у нас железнодорожная станция. Так называемый Дагомысский автовокзал. Вот здесь вот буквально, вот за поворотом, вот где автобус стоит. И вот такие вот наши домики. Смотрите, комплекс состоит из трех домиков. Раз, два, три. Домики в продаже. Выбирайте, какие Какие? Какие вам больше нравятся, дорогие мои? Я вам сейчас покажу эти прекрасные, приятные домики. Пройду сначала вот так вот вдоль улицы, после чего зайдем вовнутрь, посмотрим, как выглядят они изнутри. И самая главная фишка наших домиков, то, что они продаются бесплатно. Ну, по сути дела, эти домики должны стоить, моя цена, минимум 50 миллионов рублей. Но они стоят половину дешевле от того что я назвал выбирайте любой этот этот или тот домики куколка на ровном месте на улице фестивальный понимаете и причем симпатичные со своими земельными участками Вон она, Каравелла Португалии у нас видна, видите, да? То есть до Каравелла Португалии у нас до моря, 5 минут, дорогие мои. И вот такая вот прекрасная картина на примере готового домика. Посмотрим и влюбимся. Здесь ворота, кнопочку нажали, они отъехали, вы вы внутрь проехали. Ну что, дорогие мои, мы внутри наших домиков. Как бы их назвать? Назову их... КП, так как их три, это коттеджный поселок, КП на фестивальные назову их, наверное, КП-3. КП-трио. О, -о, -о вон ништяк. Раз, два, три. Все классно. В общем, здесь у нас два автомобиля становятся прям. Там у нас можно еще один автомобильчик сюда загнать. Здесь у нас клумба-юмба. Вот такая клумба-юмба. Все коммуникации центральные. Все коммуникации центральные. Домичек симпати симпатичный, симпатюшный, симпапампушный. И здесь у нас вот еще вот такая вот видите, территория. Вот тут сбоку, где я стою. И еще там за самим домом. Домик сбоку покажу. Смотрите, дорогие мои, имеются балконы. Теперь предлагаю зайти вовнутрь и показать, что же у нас внутри. Вон они, красотулечки. Вон, виден, жилой комплекс Босфор был. Заборчики у нас здесь, видите, симпатичные, симпатюшные. И сразу же есть ипотека. Домики документально сданы. Сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Так. И домик двухэтажный. И также у нас здесь есть возможность сделать эксплуатируемую кругу. Входная дверь качественная, можно не менять. Закрылась. Нормально. Самое главное сильно трах дверью. И все будет нормально. Высота потолков 3,50. стопудово пудово. 3,50 не меньше. Смотрите, большущие панорамные окна. а а а, а, а. Домики по 120 квадратных метров То есть, грубо говоря, у вас внизу Ну, там не 120, где-то 128 выходит Короче, 65 квадратных метров внизу Смотрите, огромный футболь, футбол 60 квадратных метров И наверху И плюс такая же еще эксплуатируемая кровля По сути дела, это у вас получается порядка 180-200 квадратных метров Дальше Стеклопакеты большие, панорамные Со стеклопакета можно выйти вот сюда, выход на террасу На маркизу, на навесик И... Что, сколько комнат видим мы? На первом этаже, давайте, вот так на лестничный марш поднимаюсь я и показываю. Внимательно, это гардеробка, котельная, наверное, вот эта котельная. Здесь у нас газ, газовый котел, тут у нас санузел, комната 1, комната 2. Ну, короче, большущая, огромная кухня-гостиная. Поднимаемся наверх. Еще раз говорю, проходит ипотека, есть беспроцентная рассрочка. Домики готовые, построенные. И вот наверху еще у нас, смотрите... Огромное пространство. Так, тут у нас санузел. Грубо говоря, там у нас комнатка 1, комнатка 2, комнатка 3. Ну, ну, ну и, ну и, ну и, ну и, вот это тоже наша земля. Я бы сделал вот отсюда выход. Почему они здесь сделали стеклопакет, не знаю. Я бы здесь сделал выход со второго этажа. И вот тут бы сделал басик. Прямо вот на этом месте. Огромный басик, и тут бы я купался. Как-то так, как-то так, как-то так. Большущие панорамные окна. Кто ты? Кто ты? Второй раз подряд, дорогие мои. Смотрим, это у нас балконы. На балконе у нас плитка, стекла, пакеты, декоративная щукатурка, наша придомовая территория и там тоже наши домики. Ну и, конечно же, если посмотреть туда, вон она, наша каравелла. Пять минут ходьбы и вы на море. На районе есть школа, садик, магазин. Да вообще, ну тут просто есть все. В Дагомысе это самый крутой и престижный район, фестивальная. Причем фестивальная со стороны Батумского шоссе, ближе к морю, если что. Кто понимает, о чем говорю я, тот соображает и понимает то, что по той цене, как называю я стоимость этих домов, это Даром, это бесплатно. Срочная продажа, один домик за полцены. Стоил 50, половину дешевле. Дорогие друзья, частный индивидуальный жилой дом. Вместо того, чтобы купить квартиру, у вас есть возможность купить целый дом в центре Дагомыса. Не квартиру, а свой индивидуальный жилой частный дом. И жить на земле со своим земельным участком, с бассейном и так далее. Мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима ЮДВ, дорогие друзья. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Выбирайте любой, этот, этот или тот. Пока еще, как говорится, есть из чего выбрать. Надеюсь, увидимся. Звоните, пишите, не стесняйтесь. Всего хорошего. Пока. До скорых встреч, дорогие друзья.